И всем привет, у нас малый Подождите, подождите, сейчас я ходе запустил, но не работает. Подожди, сейчас включу лайк, подписка, давайте-ка, давайте заново, потому что как-то некомфортно. Вот странно, что он не спускается. Подождите, блин, ну что ж такое? Я не могу начать. Это третья серия, когда мы начинаем с телефона. Давайте на счет 3, и всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня мы продолжаем играть в Таинственный Особняк, его называют на бакучку Скайти, или как там его, у меня уже 6 уровень, давайте поиграем за Фила, он тут находится, тут куча персонажей, есть даже слон вроде бы, ну давайте, что у нас есть в режимах, я посмотрю. Эх, блин, 750 купов, чтобы мы открыли что-то новое. У нас получается будет один детектив, два убийцы и 7 мирных. А дожди. Тут что-то не хватает. Детектив один. А, ну теперь понятно. Так, ну давай хотя бы новичка, потому что он не играл новичка. Вдруг как-то затащится, а потом уже придем к сильной игре. Лайк, подпискам. Давайте тогда скажем что-нибудь. И всем привет! Точно же надо еще так говорить. Окей, в принципе, я вспомнил. Так, придется что-то выполнять. Первое задание у нас найти... Эм, шлем отпечатки. Лап. Отпечатки, лап. Так, мы идем где там компьютер вроде нет. Помимо. Кстати, там, кстати, что-то есть. Я помню, квест один. Смотрел ролик уже. Там был какой-то квест прикольный. Давайте я вам тоже вам покажу, в принципе, что-то делать. Я ж мирный, да. Один у нас... Его можно поймать. Отключу вам цвет. Прикиньте, я знаю один способ, точно. Вы помните его, я вам говорил. Идешь туда, вот так, так, тихо-тихо. Если там туда-сюда идешь, враг убивает. Так, Луи, не убийца, не убийца, не знаю. 5, 4, 3, 2, 1, Дона. Фил, Мило, все живы? Я видел тут чувака одного. Так, возможно, это Дона, кто знает. Она как-то слишком быстро подходила ко мне. Так, мы открываем меч. Какой-то нож, нож. Это был Дона. Блин, он так рядом стоит. Если был бы я, я бы поймал его. Все чувак Дон, я вроде нашел. Знаете, раньше было другое. То есть раньше нужно было. А кто перебил, а теперь уже по квестам. А жаль, я был затащил. Вот, рели. Так, тут квест он пропустил, я заберу. Так, как думаешь, это вообще... Это чувак, как его зовут, кстати? Я собираю пазлы, а тут он, чувак этот, Лео, или как-то он, Джейд. У меня скопично же не было зуби. И меня еще заблокируют, прикиньте. Сколько лет, уже один год, прикиньте. Так, это по-любому не Джейд или не Фил или как там его? Мило Луи. точно Луи еще не привыкший вот майгад, блин так так так так так вот значит компьютер Дона аккуратно вот друзья я вам покажу вот оно должно быть здесь не знаю почему оно не показывается возможно вам... кстати про новое они добавят скоро новую карту все такое говорят Но мы знаем этих разработчиков ой что это такое срочный звонок так, кто, кто, кто? Кто это? <связывается> Зачем звонить? <связывается> эм, канал еще спрашиваю, как меня зовут. Я кто Я Я Мукуса, рисок, подписка. Хе-хе. Блин. Я и что... Как-то тихо, да? Я тоже скипаю. Меня Лун подозревает. Значит, если я его найду, постараюсь убить. Если я был бы убийцей. А я не убийца. Лун меня подозревает. Вот так всегда, знаешь, мой голос сразу голосует за меня. Потому что хейтеры, говорят такое есть. Сейчас на это отличие нашел вот. Или как там говорить на них. Окей. Вот дали бы что-то, я бы забрал. Посмотрел бы реакцию. Возможно, уже спросили бы меня. Или что там сделали, блин. Зачем они на меня нападают? Джейд? Алло. Я думаю, Джейд мирный. Что делать там? Я думаю, это Алуи по-любому. Дюк голосует за него, за Луи, за меня, прикиньте. Ну окей, в принципе можно за Луи голосовать. Может он будет в шоке от меня. Какой я сильный, посмотрим. Подождите, я тр трек отключу. Не знаю. Вроде бы... Сейчас вроде бы это квест. Так, так, так, так, Ой, джей, джей, джей, джей, ты аккуратно, блин. Я что-то подозреваю, что это Луи, по-любому. Но он как-то должен быть тихий убийца он активный. Mm. Ну, и это тот бывает. Разные ситуации были. Я тоже играл в ВК одну игру. Блин, тело найдено. Так. Дон убили. Кто был Дону? сейчас это точно не фил блин не верит мой голос ну ладно смотрите нет скипать прикиньте посмотрим закатка я включу микрофончик ладно включу обратно смотрите, что происходит ну окей. лайк подписка неправильно гость это за, это Заздрят из-за того, что я ютубер. Вот так вот. бу Бу. Бу. Эй, канал Макс Риск, подпишись. Блин, ничего происходит так я думаю это Луи. по-любому посмотрим за ним я ниндзя я привидение теперь Ха -ха -ха. так смотрите лу не подозреваемый какой-то обычный а, кто же убийца строчный звонок меня выключает микрофончик. Кто, понятно. Кто-кто-кто? Ну ладно, чем больше мы играем, тем они мне будут доверять. И наконец-то у меня будут двери. Это то сразу бах, выкидывай, Макс Риску. Бах, выкидывай, бах, выкидывай. А потом уже... Я думаю, когда вот столько, вот столько роликов снимут, это то 100, 200, 1000, 2к... О, кстати, мне тут пишут. Э, кто... Любому любом это Он за меня голосует. Заздрит, блин. Маленький заздрит. Эм, так что узнаем. Возможно, когда я буду часто, часто играть, меня узнают все будут окей. Все будут мне верить. Наконец-таки. Моя цель так сделать. На английском, сканера тоже. Yes, of course, in English. Да. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да. Точно нет. Да. Правильно убийца. Как да. так? Да. А почему да. меня? Сколько у нас сегодня каток был? Подождите. Подождите, давай еще одну катку и все. Вот последнюю все хватит. Еще раз. И всем привет. Меня зовут Макс Риск. Ой, вс ⁇ кто он. Пишем чат обратно. Так. Подпишись на канал Макс Риск. Хоть один подписчик. ПЖ. ПЖ, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Давай я буду убийцей, все будет нормально. И да, я убийца отлично, ну все, я интердык сегодня. На самом деле я, не, я гость. Этого они нам поверят. Вот я думаю, что им проголосуют слишком медленно, слишком недостаточно, слишком. чего? я ж поджиг... я джечь могу. БЭМ! Это понимаете, о чем я говорю? БЭМ! Что такое? Слишком быстро. Какой слишком Вот. так фем Да, я смотрю ютубера, который не умеет так делать. Скорее всего, они косые, вроде бы. Ну, кто прямо так делает, тут ровный. Ну, я же не сразу так делаю, да? А вот так, немножко. Маска, кстати, стоит дорого. А очень дорого. Это был скип, я так и знал, блин. Блин, у меня был скип, за что? Ну, блин, ну я ролик снимаю, ну зачем? Я всегда буду умирать, блин. Ладно, ладно. Так, он скрылся, приём, он скрылся, где он тут? Примем, я тебе найду. Где Скифи? Мои дела не найдут, слушайте. Кстати, я могу купить квест, но это логично. Давайте упомним. То и то классно, да, играть? За приведение за одного игрока. Очень интересно. Так, что у нас происходит? Ух ты, квест, да, квест. Построить картину. Давайте используем наш шанс. Построим на дождь они. Привидение помогает под созданиями, чтобы быстрее всех победить. Именно по скорости. А потом всем ждать, когда все квесты. 20 квестов вроде бы, да? 12. Так, выполняю квесты, а потом уже подсказываем. Блин, а Скиппи такой, блин, мирный, капец. А, точно, а Скиппи должен выиграть тоже. Поэтому он тоже понять квесты и не пальцы. Тем более это ему нужно, чтобы затащить тоже. Капец, да придумали. Чтобы его затащить нужно. На все, HD а Скиппи. Я тебе, блин, как ты дюка не заметил. Офигенная катка. Вау, тут ново-обново, теперь четыре раза нужно покрутить генераторов, так, возможно, будет туалет, ясно, и уходим. Дело закрыто, и, скорее всего, убийца проиграет, Скиппи проиграл. А как это так? Подождите, а как это так работает? А почему он выиграл? Я же, как, он же одну убийцу сделал, в смысле? Сколько он убил вас? Алло? Ладно, всем за просмотр, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока! Ты что, блогер?